Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня мы с вами поговорим про торговые компании в Google. Торговая компания в Google – это особенный вид рекламных кампаний в Google рекламе, который отличается тем, что показывает баннеры с информацией о ваших товарах на сайтах Google и партнеров. Всю необходимую информацию Google реклама берет из фида данных на основе которого и решает, по каким поисковым запросам показывать ваши товарные объявления. По сути, это такой же агрегатор, как и Яндекс Маркет. Если вы работаете в сфере интернет-торговли, с помощью товарных объявлений вы сможете продвигать товары, продаваемые в вашем интернет-магазине, привлекать более перспективных клиентов и привлекать с пользователей на ваш сайт или офлайн-магазин. Такие объявления могут показываться как сбоку от поисковой выдачи, так и сразу после строки поиска над результатами этой поисковой выдачи. Также эти объявления могут показываться одновременно и сбоку, и над результатами поисковой выдачи. Следует выделить основные преимущества торговых компаний перед другой рекламой в Google. Во-первых, более широкий охват. Пользователь может одновременно увидеть и несколько ваших товарных предложений и вашу рекламу на поиске Google, если объявление соответствует поисковому запросу. Это поможет вдвое увеличить охват пользователей. Во-вторых, привлечение более перспективных клиентов. Так как вы указываете в товарных объявлениях больше полезной информации, вы можете привлечь пользователей, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку именно у вас на сайте. В-третьих, простота управления. Google сам решает, по каким поисковым запросам показывать ваше товарное объявление основываясь на фиде данных, которые вы подгружаете в Google Merch. В-четвертых, широкие возможности отчетов. Можно просматривать данные с любой детализацией. Например, вы можете отфильтровать по бренду ваши товары и просмотреть, насколько тот или иной бренд наиболее эффективен или неэффективен. В-пятых, наглядность товарной позиции. В отличие от обычных объявлений на поиске, торговые объявления сопровождаются картинкой и актуальной ценой, что значительно выделяет их на фоне остальных объявлений. При работе с Google Merchant необходимо соблюдать определенные правила и требования. Выделим некоторые из них. Во-первых, это соответствие товаров в политике Google. Во-вторых, ваш сайт должен быть на протоколе HTTPS. В-третьих, и самое важное, на вашем сайте должна быть возможность покупки товара онлайн как с регистрацией, так и без регистрации на сайте и должна быть актуальная работающая корзина. В-четвертых, четкое описание условий возврата и обмена товара. Также прозрачное и четкое описание условий акций. Подробнее прочитать о правилах и требованиях вы можете в справке Google. Активная ссылка в описании. Запустить торговые кампании довольно легко. Для этого нам необходимо пройти всего лишь 4 основных этапа. Первый – это создание аккаунта в Google Merchant Center. Второй этап – это связывание аккаунта Google Merchant Center и аккаунта Google Рекламы. В-третьих, необходимо разработать и загрузить фид-данных о товарах в аккаунт Google Merchant Center. И в-четвертых, создать торговую кампанию в аккаунте Google Рекламы. Наиболее сложным этапом является этап создания фида данных для Google Merchant Center. Фид-данных – это файл с подробными сведениями о ваших товарах. Информация в нем представлена в виде атрибутов. Атрибуты могут быть как обязательные, так и необязательные. В Google Merchant Center существуют два типа фида – основной и дополнительный. Основные FIDA данных являются главным источником информации для Google Merchant Center и Google рекламы. Дополнительные служат для обновления данных в соответствии со спецификацией Google Merchant Center. Существует два пути создания фида. Первый – это обратиться к программистам. В Google допускаются фиды двух форматов – текстовые и XML-файлы. Фиды в текстовом формате вы можете создавать в редакторах электронных таблиц или в Google-таблицах. Для последнего формата вы можете использовать специальные шаблоны Google Merchant. Поскольку для создания фида в текстовых форматах не требуется специальных знаний, для небольших компаний рекомендуется использовать именно их. После добавления фида в аккаунт Google Merchant'а, вы можете настроить его автоматическое обновление. Помимо стандартных способов создания FIDA, существует возможность создания автоматического фида данных на основе сайта. Автоматический фид создается на основе данных вашего сайта, которые Google собирает с помощью сканирования. Для того, чтобы использовать автоматический фид, прежде всего на сайт необходимо добавить семантическую разметку. Тогда программа сканирования сможет распознать все необходимые атрибуты и перенести их в значение в Google Merchant. После того, как вы добавили семантическую разметку, в аккаунте Google Merchant необходимо создать новый фид и в качестве способа загрузки выбрать сканирование сайта. В случае обнаружения каких-либо ошибок при загрузке фида, в аккаунте Google Merchant будут отображены все ошибки во вкладке «Диагностика». Существует три вида основных ошибок. Все проблемы в аккаунте делятся на ошибки, уведомления и предупреждения. Наиболее критичные из них отмечены красным треугольником. Именно их необходимо решать в первую очередь. Когда все товары из сфида данных добавлены в Google Merchant Center, все ошибки уже исправлены, мы можем приступать к созданию торговой кампании в аккаунте Google рекламы. Для этого нам необходимо перейти в аккаунт Google Рекламы и создать новую компанию. При настройке компании вам будет предложено выбрать два подтипа – либо умную торговую компанию, либо простую торговую компанию. Если у вас настроен импорт целей покупки и ценности покупки в аккаунт Google Рекламы, вы можете смело выбирать умную торговую компанию. В ином случае рекомендуется начать с работы с простой торговой компанией. Но отличие умной торговой компании от простой торговой компании в том, что она работает на основе машинного обучения. Показы рекламы производятся только пользователям, которые с наибольшей вероятностью перейдут по торговому объявлению и совершат покупку на вашем сайте. Также в умной торговой компании ниже цена клика и выше коэффициент конверсии. Выбрав нужный нам подтип компании, мы переходим к настройкам компании, указываем необходимый нам бюджет, время работы компании, геотаргетинг и при необходимости период работы компании. По умолчанию в компании будет создана всего лишь одна группа ⁇ все товары. При необходимости вы можете разделить ее на несколько групп по категории товаров, либо по брендам и назначить для них свои ставки. Так как данный инструмент является довольно новым для Беларуси, в нем еще небольшая конкуренция и довольно низкий CPC. Также в сравнении с поисковыми компаниями, торговые компании переносят больше конверсий по меньшей стоимости. Запуск торговых компаний поможет вам получить больше конверсий с меньшими затратами. На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была для вас полезной. Ждем ваши комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.